Приветствуем вас на нашем канале. Мы посетили одно из красивейших мест Саратовской области — утес Степана Разина. Путь проходит через село Белогорское, оно в пяти километрах от утеса. Село в настоящий момент пустует. Сейчас там проживает менее 50 человек. Много заброшенных домов. И будет неудивительно, что лет через пять от Белогорского останутся одни воспоминания. В старину носила название ⁇ Лапать ⁇ Интересная такая почва. Вот специально здесь насыпали щебень. Да, конечно, впечатляет. Мы еще ничего не видели. Туда отлечу и от дороги вот так полечу. Да? Да. Ага. Полетим. Там у нас какой-то восьмерка. На восьмерке уже засынет. Давай-ка сделаем. Село основано беглыми крестьянами из разных уголков России в конце XVII века. В конце XIX века тут проживало около двух тысяч человек. Плели лапти для волжских бурлаков, тянувших торговые суда из Астрахани и Царицына. Бурлаки останавливались в поселении на ночлег, бросали изношенные лапти и переобувались в новые. Отсюда и название села. Жили тут и старообрядцы, и православные. Занимались рыбной ловлей, заготовкой дров на продажу, обжигали извести из мела, добываемого на берегу Волги. Домики старинные, серенькие, похожие на воробушков. В основном деревянные, некрашенные но не покосившиеся. Небольшие, но очень крепкие. Строились на века. Местные жители занимаются огородами и скотоводством. Село не газифицировано. Нет работы, транспорта, нет нормальной дороги. 12 километров от Волгоградской трассы приходится ехать по насыпному щебеночному грейдеру, как по стиральной доске, нещадно трясет. Село из-за близости к утесу Степана Разина привлекает множество туристов. Поток машин и днем, и ночью не иссякает. В селе в бывшем здании школы есть интересный музей, хранителем и основателем которого является бывший директор школы Петр Михайлович Парамонов. Белогорское прославил Николай Михайлович Скоморохов, летчик-истребитель. Сейчас мы находимся в окрестностях утеса Степана Разина. Этот монумент открыли в 1975 году боевой самолет-истребитель в память Николая Михайловича Скоморохову и славным советским летчикам Второй мировой войны. Смотрите, какая высота. Стоишь и просто ноги холодеют. Там нора чья-то в горе. Сурки, наверное, живут. от груши выросла наверху обрыва очень красивые утесы вода немножечко уже зацветать Волги начинает Шесть утра у нас сейчас здесь. Просто нет слов, какие красивые виды открываются нам на берегу Волги. Вокруг никого раннее утро и красота. Эти места привлекают своей загадочностью и величием. Множество людей едут полюбоваться на бескрайнюю Волгу и ее белые берега. Какая красивая скала. Именем Степана Разина называли множество утесов на Волге, но после споров ученые пришли к выводу, что утес Степан Разина все-таки один. Легендарный атаман Степан Тимофеевич Разин родился в 1630 году. Его отец – знатный казак. Уже в юности Степан занимал видное место среди донских старшин. Знал татарский и калмыцкий языки. Отличался незурядным умом. Идея пойти против самодержавных порядков возникла уразина после казни его брата в 1665 году. Власть отбирала вольности у донских казаков. Начавшись как казачье выступление, движение быстро переросло в огромное крестьянское восстание, охватившее значительную территорию страны. К войску Разина стекались не только казаки, но и беглые крестьяне со всей России. Разину удалось захватить Астрахань царицын, Самару, Саратов, все Нижние Поволжье. В 1670 году правительственные войска нанесли сильный удар по армии Степана Разина, а в апреле 1671 года Разина захватили в плен. После пыток. 16 июня 1671 года Степан Разин был публично четвертован в Москве. Спустя три дня останки были вздеты на высокие деревья и поставлены за Москвой рекой на обозрение. Личность атамана оставила глубокий след в народной памяти. Он сохранился как стенька, который пришел дать народу волю. Много легенд и песен сложены в народе про него. Степан Тимофеевич Разин – волжский атаман. Живет в Разиных горах, эти горы, на берегу Волги. Он живет в виде громадного горного орла. Иногда он нападает на людей, но только за провинности. Иногда он бывает в виде старого старика. Тогда он встречает людей на дороге и расспрашивает о житье-бытие. Он внимательно выслушивает все жалобы на господ и начальников и обещает явиться грозным мстителям за народ. А вот мы и на самом утёсе Степана Разина. Да? Угу. А -то Ученым точно известно, что войско мятежника шло здесь вдоль Волги до Саратова. Предположительно, в военном лагере здесь, на вершине утёса, жил и командовал сам легендарный атаман. на рыбу кто -то, кто -то, кто -то Тут как нам в этом. А что-то в самую зелень, но вот тут же вот хорошо прям. Ну и ну, чё? А вон там смотри как хорошо. Ну, Вот надо как-то вниз и вот так вот прогуляться. Ну, надо съехать помимо да, вот этой печки как раз. Да. Я, как он пишет? Да. Ну что, заодно на ветер посмотрим. Да? Угу. Он как раз видит. По легенде, Разин сидел на утесе в кресле, как на троне, и следил за проплывающими по Волге кораблями. Здесь же, как говорят в народе, Степан Разин выбросил в Волгу персидскую княжну. Этот пятиметровый железный трон установили местные власти в мае 2019 года, как символ легендарного кресла Степана Разина. Бугор – стенький двор, а пещера – его жилище. Здесь он с вершины Ложских гор караулил купеческие караваны, царскую до да монастырскую казну к себе поджидал. А в глубоких буераках, молодцы на мелких лодках, ждали его грозный сигнал. Радостным свистом отвечали бурлаки, сбросив с плеч опостылившую лямку. Степан Разин не умер. В день, когда ему выйдет срок, он встанет, взмахнет кис сенем, и от обидчиков, лихих кровопивцев, мигом не останется и следа. Недолго уж ему осталось мается. Скоро, говорят старики, уж час его настанет. Так говорили о Степане Разине крестьяне в период империалистической войны. А это бывший завод по производству извести и алебастра, вернее то, что от него осталось. Выглядит посреди дикого пейзажа то ли как корабль пришельцев, то ли как башни маленькой разрушенной церкви. Классические утес Степана Разина, красивый вид на Волгу, Дурман-Гору и овраг Тюрьму. Вот посмотрите, какой глубокий овраг, а тюрьма овраг, что рядом с Дурман-Горой еще глубже и непроходимее. Туда Стенька Разин бросал захваченных пленников. Крутые обрывистые берега, камни, колючие кусты делали побег невозможным. К тому же, как утверждает народная молва, узники после первой же ночи во враге заболевали, теряли сознание, мутился разум. Дурман гора ⁇ это аномальная зона. Говорят, что тут зарыты несметные сокровища стенки Разина, но подобраться к ним невозможно. На каждого, кто придет сюда с подобными намерениями, нападет Дурман. Говорят, что тут ходит призрак Степана Разина. Разин попал. Объективчик. Красивенький, да? Это у него здесь вот пузика, а да. там у него это верх, да? да, да. Верх, наверное, красивее, чем пузико. Это да, даже бачок лучше. Я брюзгаюсь, он напугает, сейчас убежит. Такие лапки страшные, да? Ну, прям такой в точности манки на огороде был. Ой, шатается. Я говорю, шатается. А нитка он натянута оттуда. Вот как неудобно. это ему вот маленько вот, тянуть вот эти вот нитки делать, да, это вообще. Да, красивая расцветка. Вначале подошва церковь такая. Так интересно сделано. здесь жужжат как квадрокоптеры кто хочет написать там что-нибудь на кирпиче да мелки пожалуйста под рукой можно писать Контраст такой толком не видать. Угу. Там какое-то окошко. Интересно, что тут делаем. Так, давай, уходим, вылазить. Выключай. Мы как-то только что тут стояли. Это маганский. Угу. А, смотри, как прикольно! А я сниму. Ой, как какой красивый. Вот ну, какой прикольный. Здорово. Такая мелкая Галечка. Вообще, прелесть. Да, а я тут прям такой отшлипованный. Красивые такие коммунити такой песок с этим ну, видите, но большие не ну камни не острые да нормальные здесь уже все нет вот там вот идти сможет они с тоешься Красивый, самый интересный. Белый. Угу. Тут белый, а тут зеленый, красный. Здорово. Вечером небо затянуло облаками, и мы решили не оставаться здесь на ночь. Мог пойти дождь. На выезде с села Белогорского был длинный затяжной подъем. Дорога из крупных и мелких камушков имела. Мы бы на нашей машине не смогли выехать в гору самостоятельно. полюбуюсь волжским закатом. Есть легенды, что Степан Разин, зарыв клад, положил туда оберег какую-то свою личную вещь, хранившую его от злых сил и черного сглаза. Вот почему тут и происходят всякие непонятные явления. В конце 19 века это было, как гласит народная легенда. Трое крестьян. Отправились на противоположный берег Волги. Только причалили к берегу, из кустов выходит парень и красивая женщина. У женщины грудной ребенок на руках. Парень просит, перевезите нас на тот берег. И за 10 рублей крестьяне согласились. Сели в лодку, плывут. И тут незнакомец велит молодой женщине, выбросить ребенка в волгу женщина естественно отказалась и парень набросился на нее с кинжалом но рулевой в лодке стукнул его веслом и убил пассажирка рассказала что она дочь генерала а убитый страшный разбойник похитил ее из дома отца упокойного нашли кладовую грамоту разина там были указаны места на Дурман-горе и утёсе с бочками золота. И отправились крестьяне клад искать на Дурман-горе. Нашли место, что в грамоте указано было. Начали рыть, оглянулись, а на них целые стадо коров прет и глазища у всех красные. Сотворили молитву крестьяне, повернуло стадо коров назад, начали дальше рыть. И поднялась тут буря, весь песок и пыль, все глаза ослепили. Тут один крестьянин почувствовал, как кто-то его за плечо взял. Посмотрел, двое других товарищей рядом роют, стараются. Закричал тогда с перепугу крестьянин, побросали они все трое лопаты, Выскочили из ямы, а на них тут три мужика с дубинами кинулись. Еще больше наши крестьяне испугались и домой убежали. Пришли рано утром и видят: В яме, где рыли, оттиски от большого кованого сундука остались. Как волочили, по земле тяжелый сундук, следы остались. А дальше были следы от немецкой повозки. Много, наверное, добра там было. Вот так прошел наш день на утесе Степана Разина. Очень хочется снова тут побывать. Хочется, чтобы село Белогорское жило и процветало. И тут бы появилось. Когда-нибудь настоящая асфальтированная дорога. Немного уставшие, но полные впечатлений мы отправились домой. Обязательно снова тут побываем. Всем спасибо за просмотр. До новой встречи!